Приветствую на канале Шарабара. И тема нашего сегодняшнего видео ⁇ это боевые собаки. Хочу поблагодарить своих подписчиков Виват и Витал. Да, именно они предложили данную тему. И, наконец-то, наконец-то я до нее добрался. Заранее информирую всех остальных, чисто на всякий случай. Все ваши предложения у меня сохранены, они у меня записаны, за заскриншотены, вы поняли. Когда получится, тогда и сделаю по ним ролики. Это я говорю для тех, кому не терпится там увидеть видео по предложенной теме. И кто бывает, спрашивает, у, ты сказал, что такая-то тема тебе интересна, но видео таки не сделал. Не переживайте, я все сделаю, но слишком много предложений было. Я не могу, к сожалению, делать видео каждый день. Не знаю зачем я так говорю. Ну ладно, довольно этой странной блин прилюдии. Переходим к теме. Когда приручили собаку, это вопрос спорный. Одни ученые считают, что это произошло примерно 15 тысяч лет назад, другие отдаляют эту дату до 100 тысяч лет. Однако, когда бы это ни произошло, человек сразу же оценил не только острый нюх, тонкий слух, выносливость и неприхотливость этого животного, но и ее силу, верность, слепое самопожертвование и искреннюю дружбу. Пес стал товарищем человека, и от древности его активно использовали в различных сферах человеческой жизнедеятельности, как охранника, помощника на охоте, как сопровождающего. Но крайне редко вспоминают о том, как помогали четвероногие друзья в древних войнах. На самом деле, боевую способность собак почти сразу оценили древние полководцы, вследствие чего их почти тысячелетия использовали в боевых действиях. Не исключением стали и народы, проживавшие в в Северном Причерноморье они не только активно селекционировали боевых собак, но и распространяли их среди соседних народов, а некоторые из этих пород и поныне остаются в Западной Европе образцом благородных бойцовых псов. В первую очередь о боевых собаках следует сказать то, что не стоит путать их с современными бойцовскими породами. Бойцовские собаки разводились для участия в собачьих боях, тогда как боевые – для участия в военных действиях. Их использовали в сражениях армии периода античности и средневековья с целью непосредственного убийства солдат противника. В более позднее время собаки становятся служебными, хотя во Второй мировой войне собаки использовались и для подрыва танков. Военное использование собак началось давно. Очевидно, с тех пор, когда приучив этих верных зверей, люди стали брать их на охоту. Впоследствии наши предки увидели преимущество использования четвероногих. Во военных столкновений и межплеменных конфликтов совершенно очевидно что оценив их боевые качества люди начали селекцию определенных пород для милитаристских целей первые свидетельства о подобных применениях в военных конфликтах достигают времен правления тутанхамона в египте Сохранилось изображение битвы во главе с фараоном, на котором рядом с его колесницей вражеские войска атакуют и собаки. Похожие породы собак изображены и на многочисленных сценах охоты царей Египта. Вполне вероятно, что некоторое время в долине Нила использовали собак в войнах, но, наверное, это продолжалось недолго и со временем прекратилось. Уже доказано, что предками большинства современных догов-мастифов были тибетские мастифы. Их использовали в военных целях и считали благородной породой с древнейших времен. Из Средней Азии сначала в Иран, а оттуда через Междуречье и Переднюю Азию эта порода распространилась по всей Евразии, середины Второго тысячелетия до нашей эры. В Индии во времена боевых действий этим собакам на спину прикрепляли факелы, которые пылали, и они огнем и своей свирепостью наводили ужас на противников во время сражений. Древнейшее изображение тибетского дога в междуречии датируется 12 веком до нашей эры, где его используют при охоте на льва. Боевые качества породы, очевидно, быстро оценили тогдашние властители государств Вавилонии. Для военных нужд начали выращивать специальные породы собак с достаточно большой массой, которая нередко достигала 100 килограммов, необычной силой, крепкими челюстями, повышенной агрессивностью и отважностью. Молосы это разнотипная группа мощных и крупных собак с короткой мордой и устрашающим видом, находившиеся на стадии примитивных, неустойчивых форм пород, сформировавшаяся как генетическая база из собак-аборигенов древней Греции, древних государств Востока, Этрурий и Кельтов на территории Римской империи, была выведена для несения охраны, стад, людей и так далее. Как зверовая собака и как собака-охранник гарнизонов и обозов в войсках. Название молоски, собаки, молоские псы, молосы стали впервые употребляться в 16 веке во Франции, а в Англии с 17 века. Термин "молоская группа собак» широко распространился в обиходной речи лишь в 20 веке. Примитивные породы собак, участвовавшие в образовании Молоской группы, являлись апоригенными породами Древнего Востока, Месопотамии и Персии, а также Древней Греции, стран Этрурии, особи, обитавших на землях кельтов, а также на территории Древнего Рима. Предком большинства боевых собак античности, скорее всего, является тибетский док. Эти собаки получили распространение в Индии, Непале, Персии, странах Ближнего и Среднего Востока примерно 3000 лет назад. Эти мощные животные использовались как пастухи, сторожи, охотники и в боевом качестве тоже. Самые древние его изображения относятся к 12 веку до нашей эры. В Вавилонском святилище найдена сцена охоты на льва с тибетским догом. С IV века до н.э. на территории Древней Греции было сформировано ядро племенного материала, которое стало отправной точкой для дальнейшего образования разнообразных пород и получившее название молосские собаки по имени древнего племени молосов, населявших Молосию, центральную область Эпира. В сражениях использовались целые споры таких собак. Например, у древних римлян они составляли первую шеренку. Собаки стремительно врубались в боевые порядки противника, производя невероятную сумятицу калеча лошадей, роня и опрокидывая воинов неприятеля. При этом, кроме расстройства боевых порядков врага и отвлечения его внимания, боевые собаки уничтожали и солдат противника. Вся система подготовки боевой собаки была направлена на то, чтобы, вцепившись в воина, собака боролась с ним до тех пор, пока не победит или не погибнет в поединке. При этом оторвать или поразить хорошо защищенную, тяжелую, физически очень сильную, специально натасканную для убийства, Человека-собаку было крайне сложно. Военных собак натаскивали для борьбы с противником со щенячьего возраста. Для этой цели использовали довольно распространенные и поныне методы тренировок. Помощник воспитателя, одетый в специальную накидку из толстой шкуры, дразнил собаку, доводя ее до бешенства. Когда воспитатель спускал собаку с поводка, она бросалась на дразнилу и впивалась в него зубами. В это время помощник старался подставить собаке потенциально уязвимые части тела, имея в виду воина в доспехах. Так развивалась привычка брать противника точно по месту. В этот же период собакам прививали такие навыки, как преследование бегущего человека и работа с лежащим человеком. Людей, которые дразнили собак, часто меняли, чтобы воспитать в собаке злобу ко всем людям, а не к конкретному человеку. На следующем этапе подготовки на одежду и шкуры надевали доспехи противника. Затем доспехи надевали и на собаку, постепенно приучая ее сражаться в обстановке, максимально приближенной к боевой. Шипы на шлеме и ошейники заменяли деревянными палочками. Собак приучали к толчкам, ударам по щиткам, звону оружия лошадям. Нередко их облачали в спецслужбе специальные доспехи, чтобы сделать менее уязвимыми для ударов холодным оружием и увеличить вероятность победы над врагом. Доспехи, как правило, состояли из металлического панциря, закрывавшего спину и бока собаки, и кольчуги из металлических колец или пластин, предохранявших наиболее подвижные части тела, например, грудь, верх предплечий, живот и все в том же духе. Иногда на голову собаки надевали металлический шлем. Помимо доспехов, собаку вооружали длинными шипами или обоюдоострыми лезвиями, которые красовались на ошейнике и шлеме. С их помощью собака колола и рассекала тело, ноги и руки атакуемого ею воина, ранила сухожилия ног и вспарывала животы лошадей при столкновениях с конницей противника. Первые дошедшие до нас свидетельство использования собак в военных действиях относятся, пожалуй, к Ближнему Востоку. И в первую очередь к Ассирии. Ассирийцы для помощи в бою пользовались уже определенной породой собак – догами, ну, мастифами, несшими не только боевую, но и сторожевую службу. Раскопки в Ниневии – это Ассирия – доказали, что боевые псы участвовали во многих войнах в армии царя Ассирии Ашурбанапала. Их преемниками стало Персидское государство, где Кир II Великий еще в 559-530 годах до нашей эры использовал в походах собак. А персидский царь Камбис II в 522 годах до нашей эры использовал их в войне с Египтом. Сто лет спустя в войсках Ксеркса псы воевали против Греции. К грекам боевые собаки попали после победы над Ксерксом в качестве военного трофея. В результате войн доги попали в Эпир. Здесь их целенаправленно разводили на нужды армии и на продажу в области Молосия. Отсюда пошло название «Молоский дог» и «Молосер». А при осаде Мантиней пользовался услугами боевых собак. 100-килограммовых мастифов Филипп Македонский, покоряя Аркалиду, прибегал к помощи дрессированных собак для преследования горцев. Держал в своей армии специально обученных псов и его сын Александр. Он становился страстным любителем мастифов, и благодаря ему они получают большое распространение в мире. Во время войн Рима с греческими государствами, эти собаки попали в республиканский Рим. Впервые их, вместе со слонами, привез в свой поход на территорию Италии царь Эпира Пир. И они принимали участие в битве при Гераклее, а затем 100 боевых псов привез в Рим Луци Эмилий Павел. Для участия в триумфальном шествии по случаю победы, одержанной при Пинде в 168 году до нашей эры, Над македонским царем Персеем боевые собаки прошли по улицам Рима как военная добыча, вместе с плененным царем Персеем, закованным в цепи. Рим также получил в наследство от Греции боевых собак, но пользовались ими мало. В начале собаки на римской военной службе использовались лишь для пересылки важных сообщений. Также вегетцы в своем военном искусстве говорит, что обыкновенно в башнях крепостей заставляли лежать собак с тонким чутьем, которые при приближении неприятеля лаяли и предостерегали гарнизон. Но всю эффективность этого вида оружия римляне смогли оценить, когда воевали с варварами, в Европе. Одно из первых упоминаний, это 101 год до нашей эры, когда легионы Гая Мария одержали победу над Кимврами в битве при Верцелах. Боевые псы германцев и бридов были покрыты броней, а на шее носили специальный ошейник с железными шипами. Недаром у древних германцев собака стоила 12 шиллингов, а лошадь только 6. Гунны также содержали много собак и использовали их для охраны лагерей. Рим умел учиться и скоро боевые собаки появились и в легионах. Они шли в первой шеренге перед ровами. При раскопках Геркуланума был обнаружен барельеф с изображением собак, одетых в доспехи и защищающих римский пост, атакованный варварами что происходило в средневековье как утверждает известный средневековый хронист дебар дюбарк во время сражения при гранзоне и Муртане в 1476 году между бургундскими и швейцарскими собаками возникло настоящее сражение которое закончилось почти полным истреблением бургундцев а во время битвы при Валансе собаки которые бежали в качестве разведчиков впереди войска напали на испанских собак и завязали ужасную кровавую схватку однако Собаки испанцев нанесли французским собакам ужасные потери. Согласно преданию, император Карл, увидев это, крикнул своим воинам, «Я рассчитываю, что вы будете столь же храбры, как и ваши собаки». Английский король Генрих VIII даже оказал помощь императору Карлу, послав ему вспомогательное войско, которое состояло из 4000 боевых псов. Филипп Испанский поступал проще. Он приказал кормить всех собак, которые бродили вокруг крепостей, в результате чего, по сути, они несли патрульную и сторожевую службу. Во всяком случае, малейший шум со стороны австрийцев приводил к тому, что собаки поднимали громкий лай. Во время вылазок же, собаки всегда шли впереди отряда, обнаруживая засады врагов и находя пути, по которым они отступали. Как происходили дела в новое время? Немалую роль боевые собаки сыграли во время завоевания испанцами Америки. Например, в расписании войск Христофора Колумба говорится о двух сотнях пехотинцев, 20 кавалеристах и 20 боевых псах. Несколько позднее конкистадоры использовали во время войны с туземными народами целые собачьи отряды. Как пишет Фернандес Диавьедо, конкистадоры всегда прибегали к помощи борзых и прочих незнающих страха псов. Особую славу испанские боевые собаки обрели на боях за завоеванием Перу и Мексики. А в битве при Коксамалко боевые псы продемонстрировали такую невероятную храбрость, что король Испании приказал назначить им пожизненные пенсии. Вот такая примерно история боевых псов. Еще раз огромное спасибо подписчикам, которые предложили мне данную тему, было любопытно. Что ж, вы знаете что делать, ставим, жмем, пишем, делимся и все в том же духе, на сим позвольте откланяться. Скоро увидимся.